Погнали, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о возвращении легенды. Какой же легенда, спросите вы, вдруг возникнет у вас такой вопрос, а именно речь пойдет о возвращении Half-Life. Да-да, вы не ослышались. Легендарная Халва выйдет уже в марте 2020 года. И это не фейковые новости от какого-то ноунейма типа меня, а официальная информация от разработчиков Valve. И я чертовски рад этому. Да что уж там и говорить, последний раз я так сильно радовался, когда в свет вышел Skyrim. Ну а как же вы, дорогие зрители, рады ли вы этой новости? Расскажите, пожалуйста, о об этом в комментариях, обсудим. Братишка Скретч всегда читает все комментарии, а потому ты. Да-да, вот именно ты, который или который сейчас смотрят, можешь обсудить со мной эту поистине грандиозную и умопомрачительную новость. Ну и давайте, конечно же, я постараюсь внести свою лепту и в деталях, насколько это возможно, постараюсь пролить капельку света на эту громкую новость. Компания Valve наконец-таки решила вдруг вернуться к разработке half И первым же ее проектом планируют выпустить одиночную игру для виртуальной реальности Half-Life Alex. Так она будет называться. Это по большому счету будет VR-шутер, который постарается рассказать нам о событиях, произошедших еще до основного сюжета Half-Life 2. По некоторым данным, это будут примерно 15 часов размеренного геймплея и истории про то, как сильная и независимая девушка Алекс Венс сражается против пришельцев. Ну и сам факт, что игра будет заточена исключительно под устройство для виртуальной реальности, таких как шлемы с контроллерами, немножечко может разочаровать пользователей большинства устройств, таких как ПК, игровые консоли, ноутбуки и так далее. Это решение якобы для того, чтобы игроки могли как можно лучше погрузиться в игровой процесс. Но мы-то ведь с вами знаем, почему был такой подход, верно? Лично я думаю, что такой подход к распространению легенды будет иметь смысл только некоторое время после выхода игры в релиз. Думаю, что после этого обязательно Выпустит версию и для ПК И для консоли и для прочих устройств Если у вас есть какая-то информация по этому поводу То непременно сообщите мне об этом Обязательно учту В общем друзья время покажет А потому заранее расстраиваться по этому поводу особо не станем Ну и что же конкретно нас ожидает в этой игре по словам разработчиков, нам обещают предоставить такой игровой процесс, как в двух других частях. А все, кто хорошо знаком с Халвой, думаю, вспомнят такого второстепенного персонажа, как Алекс Вэнс. Она же была членом Сопротивления и сражалась на нашей стороне за освобождение Земли от тирании Инопланетной Империи. А лично же мне она запомнилась очень хорошо. Да и сами Валвы еще со второй части Half-Life немного переместили фокус на Алекс Вэнс, дав ей достаточно много времени на экране. Из запоминающихся моментов из была помощь Гордону Фриману. Если кто не в курсе, вот этот чувак, на котором был завязан весь сюжет халвы. Также Алекс оказывала помощь Азику Клянеру в ряде решений инженерных задач полезных для сопротивления. Учитывая, что у самого Фримана не было ни голоса, ни характера, а он просто являлся куклой, за которого мы отыгрывали, Алекс Вэнс же была практически вторым по важности действующим лицом, на которое приходилось любоваться любому геймеру из Фриманской куклы камеры. А лично же мне кажется, что эта девушка заслуживает отдельной игры. И лично мне хотелось бы посмотреть на события, происходившие до основных событий второй части игры. А вам хотелось бы увидеть геймплей за Алекс Венс, друзья? А расскажите мне о своем мнении, ведь это очень-очень важно. Ну и немножко о визуальной составляющей легенды. По трейлеру, естественно, мы видим лишь малую часть того, что будет нас ожидать. Первоначально складывается немножко размытое впечатление и сравнение того, что было раньше и насколько же атмосферно будет выглядеть новая часть, судить пока сложно, но то, что сюда завезут старых добрых хит-крабов и пришельцев треножников, это уже круто и не может не радовать. Жалко только, что в трейлере не показали знаменитую им балансную гравипушку, но думаю оставить нас без этого девайса со стороны разработчиков будет огромным преступлением. Это, знаете, как вишенка на торте, которая вроде бы тут должна быть, но сейчас от нее осталось лишь только место, где она раньше находилась. Не ты такой грустишь, потому что полного кайфа уже не получишь при поедании этого торта. Также и в данном случае, ребят, с игрой без этой грави пушки. Но поживем, увидим, что могу сказать. Если же вдруг кто-то из вас надеется увидеть кооперативный режим в Half-Life Alex, то спешу вас разочаровать, его тут попусту нет. Да-да, разработчики ни слова не упомянули про кооператив а также, что он когда-то тут появится. но еще раз повторюсь, что релиз новой Халвы намечен на март 2020 года, а для того, чтобы поиграть и насладиться ею в полной мере, потребуются такие VR-девайсы, как Valve Index, это фирменная разработка Valve, ну а также игра будет поддерживать Oculus Rift, а Windows Mixed Reality, Oculus Quest и HTC Vive или Vive. А естественно, я буду ждать и надеяться на то, чтобы поиграть в эту игру. но ну а как же ты, дорогой зритель? Пиши свои размышления по поводу релиза Халвы, а что ты думаешь об этом? Напиши мне свой комментарий, и я непременно тебе отвечу. Ну а это пока что вся информация о грядущем релизе легендарного шутера. Естественно может быть не актуально на момент просмотра вами видео и может измениться. А потому прошу не судить меня слишком строго, если что-то упустил или как вам показалось, где-то наговорил лишнего. Конечно же, как всегда, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся. Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и в